Я не ученица, но покупала я Иногда препараты очень хорошо помогает мне и детям. Но у меня ничего не получается, всегда помехи разочарования. Почему не знаю? Видите, я могу ответить. Дело в том, что вы даже задавая вопрос не имеете конкретики. То есть вы мне пишете, у меня ничего не получается. Ничего не получается в чем. То есть у вас не получается готовить. Или у вас портится белье. Или у вас в чем не получается. Не получается зарабатывать. Не получается чувствовать счастье. Какой вопрос? То есть это говорит о чем это говорит о том что вы не сосредоточены и вам необходима эзотерика для того чтобы начать сосредотачиваться у многих людей в голове хаос он и в сердце и в голове они не знают ничего хотят ни к чему стремиться ни что будет завтра а что будет завтра может создать вера говорить себе скоро будет лучше а как из хаоса что-то извлечь можно никак если в хаосе много энергии а вы являетесь источником хаоса а что может привести к тому чтобы у человека хаос закончился необходимо успокоить энергию правда если энергии много ее необходимо успокоить как вы после просыпания не вставайте а лежите еще час с закрытыми глазами не шевелясь не хватайтесь за телефон пусть ваше сознание и ваши чувства успокоятся не надо никакие медитации там сидячие, делайте медитацию после сна, она очень простая. Ложитесь в любую позу, шавасану или там лежа на боку, я не знаю там, как хотите, и не старайтесь быстро думать о чем-то, не вскакивайте сразу, это ваше культовое духовное время. Полежите, ничего не говорите, почешитесь, расслабьтесь, пусть вас ничего не беспокоит, не включайте сразу автоматную очередь своих мозгов. Пусть мне приятно, еще полежу, ням-ням-ням, чу-чур-чур. Вообще, я хочу вам дать совет. Пусть для вас эзотерика является такой некой системой, о которой не нужно трубить, о которой не нужно заявлять, о которой не нужно всем подряд рассказывать, о которой не нужно всем доказывать. Будьте пассивным эзотериком. Делайте так, чтобы особо никто не видел. Делайте так, чтобы там как правильный профессиональный эзотерик занимается. там Зашла в туалет, а им хридая на все вышло уже с ритуальной защиты.